Стоит ли покупать оборудование на YouTube, чтобы пойти, как камеры, микрофоны. В целом, можно с снимать. Всем привет, меня зовут Макс Прам, я вам расскажу. Можно снимать много роликов, но оборудование не имеет значения. Моя главная ошибка, но ну, я специально это делаю. Ведь э, экспериментирую. Да, знаю, это плохо, но я купил Sonic 3000. Много стоит, там есть камера, э -э, камера есть, микрофон есть. Что еще? Свет, фон. Сейчас просто война в Украине из-за России, поэтому мне проблема с этим. Не дают покоя русские, там просто выбухи, бам, бам, НАТО убирают, но я не помню, что у нас было только какие-то начинающие заводы. Но там не было надписи НАТО, скорее всего это были украинские заводы. Скорее всего. Если были бы натовские, они бы пиарились, они бы стали какие-то значки. Сейчас политика уже зашлась. Но там не было НАТО, я не видел НАТО, если честно. В Херсоне... Как бы Херсон был? Николая... Бы. Не видел. Очень странно, что себя русские ведут Так Э, да, войти в камеру нужно, микрофон нужно, можно например, раз купить, раз записывать. С этим, кстати, можно шум уменьшить, то, можно уменьшить монтажом. Там, улучшить микрофон, уменьшить шум. То есть мне придется говорить по громче, чтобы был меньше шум такой вот получится, что типа этого, стабильность. еще нужно изучить его. Вот. Да, можно вообще до с нуля начать. Купить дешенький телефончик. Я вот купил дешенький телефончик. Я, сниму, снимаю. я снимаю с другого телефона, я снимаю с камеры. Качество. Можно монтажи поправить. все нормально. Монтаж обязательно нужен. Поэтому нет времени, чтобы чем-то заниматься. тратить другие вещи. Вы можете откладывать деньги, чтобы потом проинвести... проинвестировать. А потом... А, и зарабатывать с ютубом вы сможете там до стол долларов дойти еще не что-то а 50 получается такая проблема с собакой которая не мешает записывать ролики но ну, это вообще да у тебя можно стать я вот моя история в общем там телефона который стоит вообще копейки я вот не знаю, что можно с, ком с кнопочного телефона снимать. Или вообще купите камеру дешевую. Не, с телефона легче, там, канал создать, сразу выкладывать, чем камеру потом заливать на ноутбук, на пока, потом выкладывать туда сюда. Долговатенько. То выберите свой, можете с телефона, чай монтаж. Дешевенький. Или камеру купить дешевенькую, там есть дешевенький за 4000 гривен, 4000 гривен тысячи телефон гривен тоже стоит. Выберите свой путь, держитесь, пишите комментарии, в комментариях а, свой путь. Всем удачи, всем пока.